На улице зима, но уже потеплело. Минус 15. Камни тут в гараже лежат. Вот куча мала. Какие-то пополнят. Вот видите, какие-то придут в сад, какие-то еще куда-нибудь. Какие-то в подарок. Вон видите, какая. Это семениха, мусковит, пигматите. Это тоже, ну, похоже, нет, не оттуда. Это, наверное, из барских ям. А может и оттуда.